Здравствуйте! Я выражаю огромную благодарность Анатолию Некрасову за то, что он помог мне найти мое предназначение. Два с половиной года назад я была на тренинге у Анатолия Некрасова по раскрытию своего предназначения. И с этого времени моя жизнь круто изменилась. До этого момента у меня уже была выстроена гармоничная счастливая семья, все сферы жизни были более-менее гармонично обустроены, но присутствовала постоянно какая-то фоновая неудовлетворенность, и связано это было с тем, что я не реализовывала свое предназначение. И на тренинге оказалось, что оно у меня настолько объемное, состоит из трех основных частей. И, конечно же, невыполнение одной, уделение внимания одной из этой части приносило в мою жизнь все время какую-то неудовлетворенность. И вот после этого я начала действительно заниматься тем, что раньше я занималась как хобби, не обращала особого внимания на это так себе, не позволяла себе даже полностью этим заняться. После этого я начала этим заниматься уже серьезно вполне. И э, жизнь начала очень меняться, я получила состояние целостности. Э, жизнь нашей семьи перешла на новый уровень. Мы переехали в Чехию. Э, этого не было на, на самом э, тренинге, то есть это не было для меня указанием, что надо переезжать. Но мой путь по своему предназначению вывел на то, что э, мы уже просто автоматически очень легко э, переехали в Чехию, вышли совершенно на новый уровень и финансовый, э, и условий жизни, социальный уровень. И, конечно же, внутреннее удовлетворение и радость, которую я испытываю от того, что теперь я занимаюсь именно своим предназначением, — это ничем несравнимая радость, чувство. Оно дополнило моё счастье радугой, радугой, такой яркой, морем эмоций замечательных и Какие ощущения от того, когда находишь свое предназначение? Вы знаете, это как будто постоянный какой-то источник открыт. Вот постоянный источник энергии, постоянный источник радости, любви. Он бесконечный, как будто ты к нему прикоснулся и постоянно находишься в этом потоке. Поэтому я всем очень рекомендую посещение тренинга Анатолия Некрасова по предназначению. И здорово, что в буквально через месяц, в январе, с 3 по 7 января 2022 года Анатолий и Диана Некрасовы будут проводить этот тренинг онлайн. То есть, раньше мне надо было очень много вложиться для того, чтобы из одной страны перелететь в другую страну, оплатить там проживание, питание, очень-очень много всяких моментов. Ну, А сейчас вы можете дома, онлайн, проходя, проходить этот тренинг и тоже получить такой же бесконечный источник радости, когда вы вступаете на свой путь, идете своим путем. Желаю вам счастья!